из в Нам очень понравилось, очень красивое здание, экскурсия тоже интересная, экскурсоводы интересно рассказывают. Тоже же он такой? Военный корреспондент. Авторская лекция о фонде молодых ученых. Какие вопросы обсудили на заседании юридического факультета? Можно будет 50 вопросов написать, но они важны, но каких-то два, три, они вообще... Всем привет! В эфире Универ -ньюса» в студии Камиля Глякберва. В МГУ состоялось расширенное заседание Совета Российского Союза Ректоров. Ректор Казанского университета Ленар Сафин принял участие в мероприятии. Ключевой темой обсуждения стал переход российской системы образования к новой модели. Как отметил глава Миноборнауки Валерий Фальков, образование разделят на три ступени – базовая, специализированная и аспирантура. Школьники из Лисичанска, которые на данный момент проходят обучение в университетской школе при Елабужском институте Казанского университета, с обзорной экскурсией посетили Казанский федеральный университет. Подробнее расскажет моя коллега Аделина Абдрахманова.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 Отметим, что Казанский федеральный университет имеет давние партнерские отношения с Лисичанском. Так, из университета была отправлена не одна фура с гуманитарным грузом. Аделина Абдрахманова, Фарид Захитоглы, Универньюс. 19 апреля в шоуруме Высшей школы журналистики Казанского федерального университета выступил военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. Автор документальных фильмов и специальных репортажей в онлайн-формате ответил на самые волнующие вопросы студентов и преподавателей.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 В Казанском федеральном университете 19 апреля выступил с авторской лекцией генеральный директор Российского научного фонда Александр Хлунов. Подробнее расскажет наш корреспондент Виктория Сухих. Фонд был выстроен под инициативные проекты отдельных ученых, работающих в разных областях, может быть, даже в небольших университетах и академических институтах.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 19 апреля в главном здании Казанского федерального университета прошло заседание Попечительского совета юридического факультета КФУ. Подробнее в сюжете. В Казанском федеральном университете прошло заседание Попечительского совета юридического факультета. Началось все с приветственного слова декана юридического факультета. На повестку дня было вынесено несколько вопросов. Так, первым выступающим был председатель Ассоциации выпускников юрфака КФУ Айнур Елилов. Он представил данные о ходе подготовки к Казанскому международному юридическому форуму, который пройдет в сентябре 2023 года. Прошлогодний форум собрал более 400 участников и 110 спикеров. Казанский международный юридический форум 2022 года объявил более 400 участников из разных стран мира, которые обсуждали важнейшие вопросы современного права. Выпускники юридического факультета и члены ассоциации приняли активное участие в деятельности форума. Главная тема прошлого форума «Право на право» звучала особенно актуально. О подготовке к Казанскому юридическому форуму говорил председатель попечительского совета юридического факультета, мэр города Казани Эльсур меншин Он отметил важность прикладного значения подобных мероприятий. Можно было 50 вопросов написать, но они важны. Но каких то два, или один вообще? Был самый важный. В науку, в на заседании также обсуждался вопрос создания экспертного центра на базе юридического факультета. Рассказал о процессе создания помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской области Марат Махмутов. Запросы судебных и Завершающее слово взяла декан юридического факультета Лилия Бакулина. Она рассказала о подготовке к 220-летию Казанского университета. Валерия Носкова, Александр Кузнецов, Универньюз. В культурно-спортивном комплексе «Уникс» состоялся гала-концерт ежегодного фестиваля «Студенческая весна КФУ-2023». Запись концерта доступна в нашем сообществе ВКонтакте. На этом все. В студии была Камиля глягберва Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!